Ну, сегодня какую тебе сказку расскажу? Как ты думаешь? Не знаю. Сказка про зеленую осень. Какая сказка? Нет. Сказка про лето и зайчиков веселых. Нет. Сказка про весну веселушку. О, давай. Сказ... Сказка весна веселушка глава первая.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 Яблоки чудесные, порезала как тками яблоко намного кус... соков, и добавила в пирог. Залила молоком, и получился очень вкусный пирог. Все чувствовали в округе этот запах вкусный. Волк попробовал, сказал, ну ты, лиса, молодец, ты такие пироги хорошие печешь, они до тебя еще далеко от этого мастерства. Лиса говорит, да это что, я такие пироги раньше пекла, раньше они были такие высокие, один раз я спекла пирог, он пять метров был, большущий, и волк говорит. Нифига себе, такие пироги, такие пироги разве существуют? Да, существуют, но я когда такие пекла, ни разу никто за жизнь особо не попробовал Они всегда от ветра падали, потому что на улице я пекла Ведь дома-то улиц особого нету Под пеньком и тоже пекла Но получилось так, что кто-то свалил пирог или от ветра дуль, сливался пирог Потому что он менял нежный, воздушный. И ветер подует, и все воздушные пучинки пирога летят в воздух. Поэтому я теперь маленькие пирожки. Но они теперь никуда не улетают. В общем, я на своих ошибках учусь. И говорит, да, вкусный пирог. Леса говорит, где мой пирог? Я только что его спекла, ты куда дел? Я так заслушался твоих историй веселых, что я его полностью сживал. Ну ах ты, волк, ну ничего, волк, теперь я знаю, чем мы с тобой займемся. я думаю, будем скучно есть, ничего не делать, вот теперь будет очень весело, ты на мое день рождения будешь печь, печь пироги, я тебя заставлю испечь новый пирог, буду учителем твоим, как всю жизнь мечтала. Э, в леса, я вообще-то сегодня не собирался пироги печь. Давай-давай, Серый, печь пироги будем!» Подталкивает к плите, и волк начинает печь пирог. Говорит, «Ну, для начала, я думаю, надо кофе сварить». «Зачем кофе?» «Ну, как пирог без кофе?» «Всегда мне бабушка говорила, что без кофе пирога не бывает». «Она говорила, что с кофе делать?» «Конечно, сварил волк кофе» и начал наливать на блюдце кофе и начал говорить начал наливать и говорит что вот теперь это будет начинка какая начинка кто кофе начинка делал то она уж будет все время жидкая но не затвердит а разве а у бабушки вроде все время пирог был из корженных таких частей круглых они были очень похожи даже на цвет кофе это же вообще была начинка из теста, а в тесто какао было добавлено, да? Да, серый, ты что ж ты такой глупый? Теперь кто будет это пить? И быстро мышка выпила это все, резко появился неоткуда. И говорит, с днем рождения, лиса, я забыл про твой день рождения. Посмотрели, а на тарелке уже кофе нету. Посмотрели на мышку, а мышка уже слегка подросла, потому что кофе это очень даже маленьких существ, очень большими делает. Ну, потому что жидкость должна где-то находиться, и мышкин живот большим стал. Ну, не больше ее, но нормальным. И мышка начала говориться над битым ртом, потому что начала есть... Травку, которую волк забыл спрятать от всех Травка была обычной Это было, был щавель, который ела коза У козы украл волк и положил себе в карман Мышка все слопала и сказала всем Спасибо, очень вкусно было И за кофе, и за щавель этот вкусный Спасибо, лиса вкусно накормила И быстро убежала И говорит лиса А мой подарок, на день рождения же подарки принято дарить но про ядымышкой было хоть и далеко, но она все слышала, она предпочла сделать вид, что этого не слышала, и убежала быстро. И волк говорит: "Ну что ж, мы остановились на пироге. Начал делать новый новый пирог, положил тесто, все как Лиса рассказывал тогда, как она делала, и сделал пирог на 4 метра. Но только он прослушал, что такие пироги обычно сдуваются. И сделал, и прямо на лесу этот пирог полетел. Лиса говорит, ой, как вкусно. Но, правда, это была другая лиса, это мама лисы была, лиса. И получилось так, что опять лиса не поела пирога. Повернулась, а волк пошутил, оказывается, два пирога лепил одновременно. Один лепил 4 метра специально, чтобы лесу расстроить, а второй, чтобы ее развеселить. И ели они пирог вкусный. Лиса сказал, спасибо, волк, ты такие хорошие пироги делаешь. Всегда хотел такие пироги иметь. И на этом история кончилась. Все пошли спать. Первая глава кончилась. Весна. Веселушка. Конец.